Итак, где меня найти? Какие мои реквизиты? Кто я? Вы сейчас находитесь на моем YouTube канале, который называется Андрей Дуйко официальный канал. Также меня можно найти, написав в гугле слова не Дуйко, а написав Ду Ико, Ду Ико, Ду Ико. После этого сразу же выпадет у вас на первом месте мой интернет магазин. Там, где ступени школы, там много полезной информации по эзотерике. Там же выпадет сайт, где можно купить мои талисманы, обереги и все остальное. Там же выпадет сайт, который называется aduiko.com, где вы сможете приобрести мои БАДы, почитать мои статьи и так далее. Также будет еще и сайт Kailas Market и Duiko Market, там, где все мои книги опубликованы, там можно посмотреть мои талисманы и даже авторские ювелирные украшения очень большое количество информации, которая создано мной за 11 лет ведении эзотерической школы Кайлас. Почему я говорю, что интересно заниматься у меня? Дело в том, что тенденция, стратегия, идея, которую я двигаю в этом мире, отличаются от знаний, которые до этого кем-либо продвигались. Как меня называть? Я называю эзотерикой, хотя на самом деле это не совсем эзотерика, не совсем самопознание, не совсем психология. Не совсем. Почему? Просто это что-то особенно отличающее от а, всего остального. То есть это можно назвать как угодно. И магией, космоэнергетикой, выводами, психологическими выводами, философскими идеями и так далее. Но я это называю вот, знаниями от дуйка. Пусть они помогают людям. Знаете, это мое искреннее внутреннее желание. Искренне, внутренне помогать людям. Зачем? Это является моей оплатой. Я тоже хочу платить за счастливую жизнь, хорошую жизнь для себя, для своих детей. И верите в то, что человек может свою карму улучшить. Каким образом? Делая для людей прекрасные, хорошие действия. Создавая для людей что-то, что им может помочь вы скажете мне спасибо кто-то скажет мне спасибо а это плюсик в карму дай бог и детям моим будет лучше